Всем привет, у нас новый airdrop от SpaceX, где раздадут токены на 150 долларов. Монет торгуются и есть в списках CoinGecko. Цена 1 доллар. Раздадут по 150 токенов. Рандомно выберут 4800 человек. Я думаю шансы есть и принять участие стоит. К тому же награда хорошая. И задание здесь на 5 минут. Подписаться на твиттер, разместить твит уже готовый, сделать ретвит, это задание принялось автоматически, подписаться на два телеграм, и здесь просмотреть пост и нажать кнопку континент. Подписка на дискорд, посетить сайт, указать адрес эфир кошелька, то есть метамастер, растворит, кто чем пользуется. А дальше можете приглашать друзей, это не обязательно, но при желании и возможности разместите готовый пост через кнопки социальных сетей или реферальную ссылку отправляйте друзьям напрямую. Также у нас новость по раздаче, где мы с вами принимаем участие. В ней раздадут на 10 тысяч участников по 143 монеты. Данный токен торгуется, раздача вроде бы еще активна. Кто пропустил, принимайте участие. Цена монеты 2 цент, 20 центов. В списке CoinMarketCap уже добавили. И еще одна раздача на сегодняшний день. Бовена версия. На платформе Crew3. У меня здесь пусто потому что здесь всего лишь три задания было. Подписаться на Twitter и Дискорд, которые у меня уже были подписаны, видимо, где-то принимал участие, может быть, на Галактике NFTшку получал. Мне осталось сделать только ретвит. Вот эти три задания. Выполняем. Готовы, ждем результаты и распределение награды. Дадут NFT и монету CRO. Все раздачи у меня в телеграм канале, ссылка на телеграм будет в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.